Нежная консистенция супа, его приятный аромат и необычный вкус возводит данное блюдо к рангу. Не побоюсь этого слова, великих. И есть за что, ведь не каждый день доводится вкушать такие блюда. Для получения оптимальной идеальной консистенции пользуйтесь водой, просто доливайте ее, регулируя таким образом густоту супа, будет вкусно и очень сытно. Это я вам обещаю, не бойтесь кулинарных экспериментов их видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Очищаем морковь и картофель, нарезаем овощи кубиками. Измельчаем лук и чеснок. Измельчаем промытый зеленый лук, нарезаем небольшими кусочками чернослив. Кипятим воду и опускаем в нее все овощи, варим их до готовности. Пока варятся овощи, растопите сливочное масло на сковороде, добавьте муку, перемешайте и слегка обжарьте. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавляем муку с маслом в суп, перемешиваем, варим до загустения, примерно 15 минут. При помощи погружного блендера превращаем суп в переобразную массу. В конце добавляем чернослив, уксус, сахар и специи, варим еще 2 минуты украшаем суп зеленым луком приятного аппетита подписавшимся больше вкусностей теперь о составе нашего блюда фасоль консервированная 1 штука банка морковь 1 штука лук репчатый 1 штука лук зеленый 1 штука картофель 2 штуки чеснок 2 зубчика, вода 1 литр, мюка 1 столовая ложка, масло сливочное 1 столовая ложка, чернослив 150 грамм, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Всем пока.